Как набирать до 100 рефералов в день на любой проект? Заработок в интернете. Здравствуйте, меня зовут Максим Гаврил. Вот уже более пяти лет я зарабатываю в сети интернет. Сколько бы я ни бродил по всякого рода проектам, для того, чтобы достойно зарабатывать, всегда требуется привлекать реферал. За прошедшие пять лет я набрал огромнейший опыт по набору рефералов и хочу поделиться им с вами. За это время я узнал много секретных, так сказать, фишек при наборе партнеров. Например, как участвую во многоуровневых партнерских программах устранить заторы в вашей реферальной ветке. Или, как иметь постоянных рефералов и приглашать их во все новые и новые проекты. Также я разработал свой собственный метод привлечения, который позволяет мне Приглашать до 100 человек в день. В данный момент я участвую в 30 различных проектах. И благодаря тому, что в каждом из них находится большое количество рефералов, я зарабатываю более 20 тысяч в неделю. Для вас в своем методе я разложил, можно сказать, все по полочкам. И вам не составит труда научиться приглашать большое количество рефералов ежедневно. И, наконец-то, выйти на стабильный доход. Смотрите результаты моей работы под видео. Я желаю вам достичь таких же успехов, используя мой метод.